вопрос к вам орнитологи ну я понимаю совы в лесу ну чтобы совы под окнами в огороде среди груши, и яблок. я это вижу впервые да и столько их там ну, не знаю я минимум 10 насчитал вот слышите пищат Что это такое? Может, мышей будет в этом году или в следующем? Их нам Господь послал. Что за чудо? Что за явление природы? Растолкуйте, пожалуйста. Я когда их увидел через окно первый раз, подумал, что показалось, что это обезьянки маленькие сбежали с зоопарка. Оказались совы или филины, кто это, не знаю, ну птенцы, походу. Ох. Сов, короче, развелось. Или филин, это кто это, не знаю. Опа, башкой ворочает, ух ты. повернулся от меня. Короче, сиди говорит, не мешай, я в раздумье. Он башку повернул. <свист> Короче, блин, что они тут нашли такого прикольного? Не знаю, штук 20, наверное. Переезжат ночью. И ну, они возле дома поселились, всего? Вот дом, короче. Они тут, короче, где, -то, где -то. Красавица. Это я не могу. О. Орнитологи. Кто знает, что за событие такое. Никогда раньше такого не было. Ну, поют слышно. Они, они пищат. Вот вернулся, наблюдает за мной. Кто это? Фирины слова. Ну, В целых две сидят уже, одна на другой. Ну как плохо видно, вот сетка стоит у меня на окне. Две уже было там одна, короче, я ходил там, и никак не подлезть рукой. Что-то, короче, это вот сверху они так хорошо видно. Все чепуха это. А перепрыгнула повыше. Немного. А уже. Ну-ка пойду. Скажу. Сразу две, короче, вон сидят. Вон слева. Третья. Вообще, караул. Вот это... О. Полетела, короче, одна. Тинцы, походу. Что это такое? Что за напасть такая? Ну, не напасть она. За, за чудо такое. Оба она полетела. И вот только три тут. О. Показала вам. Там четвертый был. Короче, их тут не знаю. Больше десятка это точно. Оба она полетела. Все, короче. Кино кончик.